Вчера приглашали попеть Люди милые, но незнакомые Я им пел, чтобы дом их согреть Свои старые песни и новые Только песни достали не те По-другому поется и дышится Мы в разлуке уже столько лет не болит ничего и не пишется, Хоть бы раз цвета нас свела, Пусть больными лишили, А какая бы встреча была, если бы все были живыми, А какая бы встреча была, Если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебя надо то А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы вся. Были живы мы А какая бы встреча была Если бы все Были живы мы Я ушел Чтобы весел был дом Хоть шептала хозяйка Обидимся Почему мы так Глупо живем Почему мы так долго Не видимся Почему мы так Глупо живем Почему мы так долго?